Привет, меня тут назвали снобом за то, что я критиковал какой-то фильм. И я размышлял над этим. Если можно было бы людей разделить на касты, то э, вот из двух каст таких э, производителей фильмов, книг, э, не знаю, авторов так называемых, грубо, и критиков я бы разместил э, сверху более высокая каста художников, авторов, производящих, а более низкая каста, низкое место, нижнее местоположение, пониже располагаются а, критики. Почему? Дело в том, что любой художник, даже если он воришка, даже если он много заимствует, как выражался Кончаловский, я смотрел его одну пресс-конференцию, ему Указали, по-моему, дом дураков. Ему указали на то, что его фильм, в его фильме много заимств заимствований э, из фильма Фелини. Ну, корреспондент выразился так э, воровства. И Кинчавский так спокойно это выслушал и красиво так заметил, что воруют у бездарностей, а у великих заимствуют. Вот. Даже если художник очень много заимствует и, не знаю, как-то слабые его произведения, не актуальны, не интересны, скучные драматургические и актерские, и, я не знаю, авторские, стилистические, как хотите, в любом случае он создает свое произведение фактически ни на что не опираясь. Это такой висящий в воздухе, как в гравитации висела героиня Булок, человек, который создает некий продукт. Да, у него есть какие-то концы общекультурные, какие-то знания, там много чего есть, но тем не менее, это все равно человек висит в воздухе, он создает некий фундамент. Критик любого рода критик, он опирается на этот фундамент и создает произведение свое авторское критическое разбирающее произведение автора, тоже как автор создает произведение, но тем не менее это более легкая позиция, да, то есть человек просто встал на фундамент и начинает стоя твердо, двумя ногами на этом фундаменте разбирать ваше произведение. Поэтому э, я не знаю, как себя видят сами критики разного рода, публицисты от искусства такие, да, которые опираются, разбирая чужие произведения, но я вижу, я, собственно, не предложу ни к тому, ни к другому автору, Кругу, по сути, я не такой большой там автор и никакой не критик, естественно Я вижу это так, что критик Даже если он злобно критикует самый ужасный никчемный фильм, книгу Я не знаю, спектакль или что-либо другое, он все равно находится ниже в своем социальном положении. Даже самый блистательный критик. Вот такая вот история. Не может критик быть выше автора. Есть, правда, такие исключения, знаете, такие совсем уже авторы-авторы, которые там переснимают, знаете, какую-нибудь Кавказскую пленницу, кадр в кадр. Фактически они не выступают авторами, они даже не ремесленники. В хорошем смысле, да, это кнопка нажиматели, да, то есть им они посмотрели одну картинку, выставили другую картинку и нажали кнопку. Ну, не знаю, здесь не вижу я творческого начала, такого, да, авторского начала. Вот, в остальных случаях почти всегда, даже если вот какой-нибудь фильм «Джентльмены удачи», в принципе, это очень слабая картина, очень такая поверхностная нелогичная очень плохо сыгранная там одни сплошные недостатки но тем не менее это она не повторяет известный фильм она как бы берет его за основу и пытается на этом деле так сказать создать собственное произведение не выходит но тем не менее это все равно авторская работа вот поэтому я может быть и сноб Хотя какой я смотрю? Я вообще не понимаю, как меня можно объединить с бизнес. Серьезно? Меня? Червя? Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делайте репосты и пишите добрые комментарии. Ладно, ну, пишите злобные, если уж вам так хочется. Я почти никого не баню. Удачи, пока.